Я обратился с письмом к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Егоровичу, с просьбой поддержать нас, выделить землю. Вот мне сейчас позвонили. Прям буквально это было, вот, друзья, да, пять есть, минут назад, три минуты назад. Есть решение о выделении нам участка земли длиной 16 километров для строительства вот скоростной участок и вот теперь принято решение что эта трасса вот она здесь сейчас строится километр а дальше она будет продляться еще дальше на 16 километров это значит в этом году начнутся уже строительство и подготовка к испытаниям на высокоскоростной для скорости до 450 500 километров в час и вот, Приятно, когда приехали наши друзья, инвесторы, не просто друзья, наши акционеры. Когда они посмотрели, что мы делаем, мы сидим, изучаем, вот обсуждаем будущее. И они вот буквально вот несколько минут назад приняли решение инвестировать 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов, друзья, это вот тоже сейчас вот в прямом, так, так сказать. Это же тут нашей Да. И каждый из инвесторов берет на поэтому, себя да, и обязательства. Восьмой этап скоро закроется. Да, поэтому вопрос, когда будет закрыт восьмой этап, друзья, После таких инвестиций, после таких этих очень Сильно быстро. Да. Вот. А буквально через две недели, вот мы только что с Франчесиком сейчас говорили, сюда прилетает уже вот делегация крупных таких серьезных арабских. Да. Египет, Катар, шесть арабских стран. На следующей неделе мы с Виктором Бабуриным летаем в Индию уже подписываем первые договоры, контракты с, с одним из губернаторов да. штата уже по конкретному адресному проекту. Да, Друзья, вы все это в прямом эфире да, слушаете да, отлично от да, Антоль Дорче. На обратном пути мы опять заезжаем в Абу Даби, прилетаем и встречаемся в Эмиратах. Это уже будет очередная встреча, которая ну, уже решит и определит на каких условиях мы с ними сотрудничаем. Они тоже хотят и адресные проекты и в том числе вот для арабских стран построить эко-технопарк там, в да. Они берутся полностью зафинансировать. И Виктор потом после этого сразу улетает в Индонезию, там вот сейчас же готовится, да, то есть на большую выставку да, транспортную. Две большие, две большие выставки в Индонезии да. Да, и в Индии. Потом в Европе тоже вот скоро будет выставка да. где мы участвуем. Хорошо, работаем. Ну, ну, друзья, вот в прямом эфире вы слушаете вот такие новости, друзья. Я считаю, что сегодня у нас обычно уже принято такое, после каких-то событий, день для Skyway прожит не зря. Сегодня очередное очень важное событие. Друзья, теперь когда спрашивают, а что с землей, а что со строительством, Анатолий Доварович, причем друзья, я прокомментирую этот вопрос, таки, вот. только что Анатолий Доварович говорил, что у нас все готово. Готовы производственные мощности, спроектировано, готовы начинать строительство вот этого дальше участка на 16 километров хоть завтра, но чиновники не дают землю. Да, и в письме президента я написал, ну не хотите, чтобы это было в Беларуси, ну вот в другой стране. Будет в другой стране, да. И буквально, когда вы это письмо отправили, Лукашенко? Две недели, Две недели назад. И вот сейчас, вот находясь здесь, с делегацией, Анатолий Дуарович звонят и говорят, все, вас поздравляем, решение о выделении земли под строительство еще 16 километров трассы уже принято. Она пойдет, вот вы показываете. Да, я трассу, показал она уже. Она туда. пойдет предложение вот туда, при этом выходит с, с участка и с поворотом 50 километров влево уходит. Мы сделаем большого радиуса кривую, чтобы показать нам все поворот Потому что там скорость 500 километров в час и чем больше радость кривизны будет, тем меньше будет центробежное ускорение, тем комфортнее движение будет. При этом мы уходим там от препятствий, такие как населенные пункты, там есть поселки, дачные поселки. И поэтому мы уходим по неудобице, по ну, такому лесу, который не, не относится к гостей поэтому в принципе, она выделяет землю, потому что она сейчас все равно не используется. Она бесхозна, на самом деле. Mm -hmm. А мы там покажем уникальную дорогу, уникальную, которая в том числе покажем, что она может проходить через болото, реки, пересекать дороги. Там линия электропередачи она да, будет да, проходить это 650, выше, да? 50 тысяч вольт. Мы согласовали со всеми службами, в том числе с энергетикой, нет. поддержал нас на 16 километрах. Ну вот, друзья, вот бумага в прямом эфире. Так что... это, То есть видите, вот это наш юрист, да. вот Антон Дворж уже по решению администрации президента, выделили нам участок дополнительно 16. Километров. Да, мы уже уже позвонили, уже это мы уже в прямом эфире показываем. Это письмо но, с учетом того, да, что, да, что да, там экспертиза да, будет академия. Да, мы пришли здесь. Ну, потому <с что вы приехали. Они испугались. Ну, вот видите, Анатолий Гвардорович, привезли бумагу, подтверждающую, как бы, о том, что все, земля выделена, 16 километров. Комиссия подготовлена. Ну, так, копия. Ну, конечно, конечно. Анатолий Гвардорович, верим на слово. Дать положительное заключение возможности изъятия и предоставления земельных участков следующим юридическим лицам. Закрытому акционерному власти сострунитель для строительства опытно-экспериментальной тестовой транспортной системы стк типа научно-исследовательских и опытных целях в Пуховичском районе при условии выполнения требований национально-корейственного Беларуси. Естественно, мы эти требования выполним.